Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная Россия». Сегодня в студии с вами я, Данила Константинов, а в эфире у нас публицист, социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Игорь, скажите, пожалуйста, вот сегодня состоялась в Америке встреча президента США Байдена и федерального канцлера Ангела Меркель. Она была в Белом доме с Байденом. Они провели переговоры, подписали некую Вашингтонскую декларацию, в которой подтвердили приверженность демократическим принципам, а также выразили готовность вместе противостоять глобальным угрозам, в том числе угрозам, исходящим от Китая и других стран, было сказано в этом документе. Как вы оцениваете вообще эти переговоры? Можно ли говорить о том, что возник вот такой новый крепкий союз между Соединенными Штатами Америки и Германией? Да, безусловно, значит, вообще Байден полностью переменил курс, который был у Трампа, из из из из изоляционистский из из из из из курс, который был значит, Трампом проводим, и вернулся к прежней роли Америки, да, как капитана свободного мира, к прежней огромной роли э э Атлантической интеграции, Атлантического союза между... Северной Америка и Западной Европы. И ключевой здесь партнер у него в этой политике – Германия. Собственно, поэтому не случайно, что Меркель принимает в Белом доме, они делают такие, э, скажем так, союзнические, дружественные заявления, и показывают, демонстрируют всему миру, что у них будет общая политика, что они будут держаться вместе, в том числе и в предотвращении угроз со стороны авторитарных стран, Китая и России. Достаточно большое место в ходе этих переговоров, видимо, занял вопрос о Северном потоке. По итогам встречи Байдена и Путина было сказано, что, несмотря на то, что э, взгляд на этот проект у Соединенных Штатов Америки и у Германии разный, тем не менее, они видят некие, некие общие контуры сотрудничества в этом направлении, в частности, выразили готовность двигаться в том направлении, чтобы Украина не осталась без транзита газа, тогда, когда этот проект будет запущен. Как вы думаете, на практике это реализуемо? Я думаю, все реализуемо на практике. Все зависит от того, насколько жестко, прежде всего, Германия, но и США тоже, как ее союзник, будут защищать интересы Украины после того, как этот проект будет запущен. Байден, он понял уже, что он, конечно, был против этого проекта, но интересы союзничества в Германии да, для него важнее. Он не стал ругаться своим немецким союзом. И поэтому он вместе с Меркель вырабатывает сейчас стратегию, как максимально обезвредить этот проект для Украины. Чтобы он как можно меньше или вообще никак не повредил интересам экономическим, геополитическим проектам. И я думаю, что и Меркель, Меркель, правда, уже, к сожалению, Канцлером не будет, но ее преемник, любой любом случае, кто бы имел, не был этим преемником, и американское руководство, и другие европейские страны будут э, стараться и будут настаивать всячески на то, чтобы интересы Украины не были ущемлены. Вплоть до того, что если Россия не пойдет на это, и будет, как бы, откажется да, часть газа, транспортировать через Украину, то в свою очередь, я думаю, Германия откажется эксплуатировать «Северный поток-2». Это, мне кажется, почти очевидно. В то же время поступают сообщения о том, что немецкие экологи вновь выступили против проекта «Северный поток-2». И в этой связи у меня возникает такой вопрос. Есть ли вероятность того, что после ухода «Ангела Меркель» курс курс германского руководства будет изменен? Знаете, такая вероятность была. Значит, Одно время, не так давно, буквально пару месяцев назад, резко вверх пошли зеленые. Значит, Были какие-то надежды с ними связаны, потом у СДУ не очень популярный новый лидер лошадь, да. И, собственно, они пошли вверх, и многие говорили, что может быть зеленый канцлер. Все, уже закончилось этот тренд, и теперь зеленые падают довольно резко. И, собственно, теперь они уже никакие, вот по нынешним результатам, если выборы а выбор, скоро состоятся в сентябре, если, значит, ничего принципиально не изменится, то не только они не, не возглавят правительство, но и могут же быть и коалиции без зеленых. Например, между СДУ и СПД, с, как какая сейчас есть, да? но с добавлением еще ФДП, это Свободно-демократической либеральной вот Тогда в этом случае... Это как бы плохо, потому что тогда не будет зеленого министра иностранных дел, значит, что я надеялся, как-нибудь. Вот. Но правда сейчас обсуждается, что, может быть, министр иностранных дел будет от СДУ, и это будет Редген. Тогда это было бы хорошо, потому что Редген это представитель комиссии по иностранным делам Бундестага, он очень жестко настроен на эти пыльки. Но, опять-таки, тоже никакого в нет. Так что посмотрим. А как насчет альтернативы для Германии? Какое место сейчас они занимают в политической системе? системе и каковы их шансы на будущее? Ну, место они и четко заняли место такого политического аутсайдера среди, среди системных партий. То есть это не такой уж совсем аутсайдер, Типа национально-демократическое НДП. Да, ну, они, конечно, не считаются неонацистами, но их противники считают их неонацистами. Но, ну, она, она там максимум где представлен в каких-то поселковых советах, да? Но АФД, конечно, круче, она в бундестаге представлена и в следующем бундестаге тоже будет представлена и получит как процент 10-12 голосов. Но как мы видим, никакого тренда к увеличению поддержки АФД нет и скорее она даже сокращает, но очень медленно поддержка. Так что никакого чуда, да, как на что наделись путиновцы, что вот вдруг сейчас немцы Опять вспомнил про свое славное фашистское прошлое и начнут голосовать за тропутинских фашистов. Такого не происходит. Уже есть, давно есть такая партия. Да, причем в никто не хочет, никакие какие Вообще, в принципе, ни одна партия. Даже делинки это второй маргинал среди парламентских партий в Германии, левые. Это такие наследники СЕПГ, среди партии партии германичных. Помните, да? Ульбрихт. Да, там, да помню. Значит, вот. Но там, правда, уже много молодежи. И туда влились раскисты, и лев, левые феминисты, и левые экологи. И, и очень много там, кроме СИПГ, всяких, всякой твари попарит. Да? Но вот с ними даже могут мог быть коалиции. У меня в Берлине, где я живу, там красно-красно-зеленые коалиции. Стал демократы, линки и зеленые. И, и, в, и в других землях тоже такое есть. Но с АФД никто не хочет выступать в коалицию, шансов у нее никаких нет. Они единственное, что могут гавкать и подвякивать там, в Бундестаге путинским пропагандистским шапкам по разным э, направлениям. В том числе, вот сейчас они активно раскачивают эту корону истерию, что типа, о, все пропало, Меркель у нас отняла на свободу, у нас теперь типа, туда не пускаешь, полный бред, потому что все абсолютно... Большая часть всего работает, и никакого, как я, как житель Берлина, могу сказать, что ни я, ни моя семья, никаких проблем в процессе пандемии не имею, кроме того, что определенных льгот, которые правительство не ставлю. То есть представить себе такую ситуацию, что в обозримом будущем представители АФД, например, войдут в правительство, невозможно. Абсолютно. Никто не будет с ними поговорить. Это вот некоторые наши мигранты страны, да? потому что я в Германии, не буду называть их по имени, но довольно известные люди, вот они пишут право взглядов, естественно. Вот, А в вот, ЦДУ надо вообще плюнуть на все это говорится, АФД, но это просто не понимаете вообще психологию немецкого эстаблишмента. От ФД подванивает каким-то нацизмом, национализмом, расизмом, а это здесь просто невозможно для любого приличного человека рядом с, с такими таким политиками. В ЦДУ никогда в жизни, даже в рамках земель они не пойдут на коалицию и уже много раз продемонстрировали советую. Сегодня, как мы уже говорили, составила встреча Байдена и Меркель. И сегодня же неожиданно произошла ДДО атака на сайт Министерства обороны и ряд других сайтов, государственных сайтов Российской Федерации. Вы как-то увязываете эти события? Ну, мне не хочется, конечно, гадать, я, я, я честно могу сказать, что да, я уже слышал, потому что мои там френды в фейсбуке писали, вот типа ответка от Байдена прилетела, но я честно не думаю, что э, мировая политика решается на таком уровне, знаете, уровне там дворовой команды, поругались одна, другой, значит, э, бьет стекла, да, или что-то там, э, футбольным мячом расстреливает проходящих... Э, противников, да, но не, не, не, это не уровень все-таки государства. Я думаю, что если есть какой-то несимметричный, что называется, ответ Байдена, то гораздо тоньше, просто взламывают сервера в техариях каких-нибудь российских спецслужб, а потом эту информацию используют для предотвращения э, всяких атак а, и угроз со стороны этих спецслужб. Так что я думаю, что это не все, не, не, не, с, сайты, да, класть сайты противников это слишком, мне кажется, мелко хоботов, говорил Кстати говоря, о взломах, сливах и других формах гибридной борьбы сегодня издание «Авигварден» разразилось статьей, в которой пыталось доказать, что существовала официальная установка в Российской Федерации на то, чтобы оказывать помощь Трампу в ходе избирательной кампании в 2016 году, якобы это решение принималось на уровне Совета Безопасности Российской Федерации. В принятии это решение принимали участие лично Путин, Патрушев и Медведев. Насколько достоверной вам кажется эта информация? Мне кажется, что информация, безусловно, выглядит очень достоверно. Почему? Я об этом писал уже несколько лет назад. Ну, то есть, по моей тоже информации я писал, но это сайт, большая статья на эту тему о гибридной войне, и как она ведется Кремлем технологии. Это происходит примерно так, действительно. То есть это все решение не просто, понимаете, там какие-то шпионы мелкие собрали, а рулит это всем главковерх, то есть Путин, да, и принимает стратегические решения он, А дальше это происходит различные межведомственные комиссии, соседания, там, и так, решения и прочее, прочее, в которых участвуют как спецслужбы, так администрации президента так и значит, всякие структуры типа Россотрудничества, квази-частные, не, не квази-независимые структуры типа русского мира, и плюс к этому олигархические структуры, которые тоже подтягиваются, и РПЦ. И все это, как бы, они совместно вот -таки, принимают стратегически развернутые планы. Эрфт колонны маршрут туда, Эрфт колонны маршрут сюда. То есть, как бы, что делать, да? Значит, собственно, конечно же, я думаю, что нечто похожее было и по поводу Трампа чтобы оказать ему поддержку. Потому что поддержка была очевидной совершенно со сливу этих злоумых сливу писем Клинтона, ну и куча других всяких вещей было, которые сейчас вообще известны. Да, так что это все выглядит очень, очень правдоподобно. Единственное, что меня немного смущает, немного, значит, вот степень вот документированности вот этого всего происходящего, того, как эти документы попали спецслужбам, по всей видимости, а потом в, в западных службах, в СМИ. Вот степень документированности этого всего меня немножко смущает. Потому что обычно все-таки они, конечно, собираются, все обсуждают, принимают какие-то решения и прочее, прочее. Но вот там же говорится, извиняюсь, о каком-то указе Путина секретном, о том, что значит что, типа... Вот это, мне кажется, немного наводит на мысли, что этот слив мог производиться специально российскими, властями российскими спецслужбами. Для чего они слили информацию? И как всегда перемешана правда и, и ложь, как, как в любом сливе. Это пока загадка. Но, но я не исключаю, хотя я ничего не утверждаю, но я такой вероятность тоже не исключаю, что это вот, информация, особые документы эти, и вот, особенно вот, как бы, квази это решение о том, что это был чуть ли не указ президентский. Мне вот кажется, это что здесь что-то такое подозрительное. Мне кажется, это какая-то может быть игра спецслужб. С чем связаны пока трудности? Но здесь можно предположить, например, следующее, что был слив явной утки для того, чтобы потом эту же утку разоблачить и саму тему дезавуировать. Запросто. Потому что Это... такие решения могли действительно приниматься, но вот впихивается в паблик сознательная дезинформация по форме для того, чтобы дезавуировать содержание. Ну, как да. положении. Да. Это обычный метод спецслужб российских, это известно, да, то есть э, как бы сделать э, некие, сами же выбрасывать некий компромат, услуг, потом сами володку разоблачают. Вы посмотрите, как, насколько они низко, плохо работают и, значит, э, насколько они низко пали, всерьез публикуют такую ерунду, такой тоже, -то да, но тогда им надо нужно будет это все как-то квалифицированно разоблачить, а здесь я пока не вижу каких-то ходов, как это можно сделать. То есть слить-то можно <смех>, информацию, но как ее разоблачить, как доказать, как будет Путин доказывать, что он такого решения не принимал <смех> и указа тоже не делал. Так что тут очень, пока это все очень мутно. Да? Понятно, что ничего не понятно. Но в целом, как я уже сказал, сама, сама конструкция, сама, сама информация о том, как это решение принималось и кто его принимал, оно очень достоянно выглядит. Я думаю, это правда в любом случае, даже если это слили российские власти. Мы уже сегодня упомянули проблему Украины и уже упомянули и Путина самого, и нельзя обойти стороной вопрос о его статье, которая вышла несколько дней назад под названием «О единстве русского и украинского народа». Скажите, просто вы читали эту статью? Да, я что называется грешем. Я, конечно, путинские бредни не читаю, даже он честно признает, не смотрю его эфиры, только потом читаю изложение. Но, но здесь я... Ну, просто я вынужден был почитать, потому что мне просто показалось, что это очень важный и опасный знак. Да? И я очень не жалею, что я ее прочитал. Это как вот «Майн тоже нужно читать для того, чтобы понимать психологию врага. Вот. Безусловно, это очень важно для Путина статья, очень важная. Она демонстрирует его реально это не пропагандистская утка, это его видение мира. Он так видит мир. Он действительно убежден. Что, значит, распад Российской империи в семнадцатом и девяносто первом году, это было, вернее, даже не историческое случайность, а да, результат сознательной, сознательной разрушительной работы врагов России и, собственно, его функция, его историческая миссия. Значит, это, это, эту ошибку, это даже преступление, скорее, которым явился да, распад империи, да, таким, как можно то есть его преодолеть да, это преступление значит прекратить и его последствия пагубные ликвидировать, то есть в той или иной степени восстановить эту империю. И прежде всего он видит это восстановление империи в создании на базе нынешней Российской Федерации значит некой Российской империи в составе, по крайней мере, трех восточнославянских народов, русских, украинцев и белорусов. Как он в другой раз говорил, что он значит, не считает, что нужно восстанавливать Среднюю Азию в империи, чтобы там не нарушить этнические балансы, чтобы она не перестала быть русской. Вот. А вот в восточ, восточных славян он хочет туда включить. Он совершенно искренне счита, не считает украинцев отдельным народом. считает, что ну, Это же известные бредни, которые еще в 19 веке были популярны среди э, славянофилов, а потом среди правых. Русских правок там, начинают там, помнить Василий Шульгина, да, что никаких э, и газет киевлянин, которые она не Она ровно это и год, из года в год, в нулевых годах 20 -го века, ровно это и писала, что украинцев нет, что их придумали Австро-Венгрия, то есть сначала поляки, речь посполитая, потом Австро-Венгрия, что украинцы это малоросы, часть русского народа не, не, не, и то же самое читал и Деникин, например, и писал в своих своих русской смуты. То есть вот это вот правая российская концепция да, с, с огромной бородой, там никаких украинцы нет, и что есть малороссы, которых нужно включить в состав Великой России, она сидит в башке дурной Владимир Владимирович Путин. Я сейчас не буду там Объяснять, почему это чепуха, с исторической точки зрения, есть куча статей всяких, потому что историков, которые об этом пишут, что это чепуха, что украинцы это отдельный народ, совершенно от русских имеют свой опыт свои государственности. Сейчас не случайно, что уже в 17-м году, Украина, как только русская, Российская империя слабеет, Украина становится независимой. Было в 17-м, было в 191-м. И такие люди, условно, там, не знаю, как Профессор Грушевский или писатель Вениченко, они, конечно, никакого отношения там к какой-то австро-венгерской пропаганде не имеют, а это вот именно те люди, которые принесли которые идею независимости в Украину, они были абсолютно как бы, независимыми интеллектуалами. Вот. Но это все как бы понятно. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что, что -то из этого следует. А из этого следует очень печальная вещь, что А, Путин считает, что независимая Украина это какое-то какое образование, искусственное образование. Б. Что это ее превращает в антироссию, он пишет: то есть в некую враждебную структуру, да, которая стремится, чтобы навредить России. И С, что так русские и украинские народы едины, то есть жить им надо в одном государстве. А как, как это платить в жизнь? То двумя путями: или полномасштабное военное вторжение в Украину, с, с последующим ее захватом и аншлюсом, или. Спецоперация гибридная по приводу к власти в Украине пророссийских политиков Аля Медвечев. Вот. И то, и другой вариант, я думаю, Путин э, имеет в виду, и второй вариант он ну, как бы и первый реализовывал в той или иной степени, и второй реализовывал в той или иной степени, и в ближайшие годы, пока Путин будет у власти, он будет продолжать реализовывать эти варианты, и, на, и если не пройдет второй вариант, то, я думаю, нам следует ожидать первый вариант, то есть крупномасштабные военное вторжение. Если ему не удастся, значит, на следующих условно-президентских выборах привести власти к своего ставленника и у власти, власти в Украине сохраняться проевропейские, продемократические силы. Вы очень интересно сравнили статью Путина с книгой Адольфа Гитлера "Майн Камп». Действительно, на ваш взгляд, это равносильные вещи? Не, ну вообще, как бы, все-таки это статья у Путина, да, у Гитлера, Гитлер наваялась целую книгу. Я читал майнкамп как и Путина, и, в общем-то, уровень рассуждений Гитлера примерно, скажем так, на уровне Путина. То есть это рассужд... дилетантские бредни, а человек, как ну, самоучки, не имеющие фундаментального образования, и не имеющий вообще как бы и не, не имеющего широкого интеллектуального взгляда на мир, но увлекшегося какой-то одной версии мира, одной какой-то идеи, причем идеи ложной и пагубной. Здесь, кстати, можно сказать, сравнить вообще, дальше, это интересный феномен, да, значит, в 20-м, ну, знаете, конечно, Хосе, Артега и Гассета, это восстание масс, да, но ну, то есть как в бы, 20 веке произошло в начале, 20 век, в конце 19 значит, произошло что, пришло некое восстание масс на арену общественной жизни, на арену политической жизни вышли люди из социальных низов. И вот тот же Гитлер был э, человеком социальных низов. И, и Муссолини был человеком социальных низов. И Путин, кстати, был человеком социальных низов. Но ну, и множество демократических политиков были из социальных низов. И в этом ничего плохого нет. Но демократические политики из социальных низов, они не проходили как Гитлер или Муссолини лифтом сразу наверх наверх к власти, да, на главе государства. Они проходили через культурную инициацию, университет. Они получили хорошее образование, получали, хорошее образование. А Гитлер и Муссолини и Путин тоже. Не проходили такой инициации. Вы скажете, что Путин учился, заканчивал, да, Питерский университет. Но советское высшее образование, это уже не давало этой культурной инициации. И вот эту вот помойку из Путина, эту подворотню, эту маму, я, кстати, ни в коем случае не хочу обижать никакие социальные группы, так что я не буду говорить конкретно, но помойку из подворотни, с которой Путин вышел, значит, это образование не вытерло, не вынесло, не, не смыло с и оно, он остался вот таким абсолютно, как и Китлера и Муссолини, полуграмотным, значит, э, желобом. Да? Причем, в отличие от Китлера и Муссолини, он даже не самоучкой-то его нельзя назвать, потому что он э, абсолютно не обладает какими-то, даже вот знаниями, которые обладает самоучкой. Вот, и вот этот аб абсолютно жлоб и такой ментальный, не социальный, а ментальный хлебей, значит, он фактически стал властью. Вот он, так мыслит, так ведет политику, пишет такие статьи. Ухрен ну, бы с ним был, он писал такие статьи. Он еще и реализует эту такую же политику, да, пользуясь теми приемами, которые он получил и, и на социальном дне, подворотном своем. Вот так же он видит, для него весь мир, это большая питерская подворотня, это большое социальное дно, где... Понимает только силу, где бьют первым, где хамят, где не уважают интеллект, где обижают слабых и так далее. И так далее. Все это мы как раз видим в Ну а какие-то реальные шаги по воплощению этой своей программы, отраженной статьи, как вы думаете, он будет делать в ближайшее время? Я думаю, он это и делает. Он и делает, конечно, вот вся эта афера с Медведчуком и все его подлые в да, Украине, всеми этими каналами, скупкой каналов, я думаю, на свои деньги Медведчиком и на Путинский и так далее. И так далее. Это все вот была попытка реализации второго сценария, сценария этой гибридной агрессии, приведения к власти путем некого условного да, заговора да, своих людей. То есть сначала раскачать ситуацию, потом сделать хаос полный. Лишить легитимность нынешней украинской власти, а потом привести власть через выборы или еще как-то вот этих медведчуков условных. Да? Вот это сейчас рассматривается именно это. Но в связи с тем, что этим медведчакам немного там наступили на хвост молодцы украинцы, да? они, я имею в виду российские власти, Кремль, он теперь рассматривает, я думаю, варианты масштабного вторжения. И то та военная демонстрация, которая была несколько месяцев назад, российской границе Украины, она свидетельствует о том, что и второй вариант вполне возможен, и к нему могут прибегнуть, если, э, не пройдет, вот, это, э, если не пройдет гибридный вариант с проведением власти своих сторон. А вот Учитывая ту новую конфигурацию, которая сегодня возникла на Западе, я имею в виду вот этот союз США и Германии, возра... очевидное возрождение НАТО, и вообще партнерство между США и Евросоюзом. Как вы думаете, коллективный Запад сможет дать отпор путинской агрессии в Украине или же нет? Я думаю, что главное, что может сделать коллективный Запад, дело в том, что Россия страна очень экономически слабая. Вот мы вспоминали Гитлера, да, Значит, Германия была на подъеме экономическом в то время, во-первых. А во-вторых, что немаловажно. Гитлер проводил много лет, с самого начала своего прихода власти, политику, а что называется, опора на собственные силы, да, почти Чучхи, то есть экономической автаркии, чтобы Германия не зависела от международных рынков. И тогда еще тогда не было такого уровня глобализации, как сейчас. Этого достигнуть можно. Россия зависит от международных рынков очень сильно, очень. И, собственно, торпедировать российскую экономику завтра ничего не стоит. Привести рубль к полную к обвалу, биржи к обвалу и так далее. Это все ну, они могут сделать Запад. Я считаю, что вот в этом ключе они могут эффективно противостоять российскому вторжению, если только у них хватит политической воли, а я думаю, что у Байдена хватит. Но в ключе, как бы, какого-то военного, нет ни в коем случае. Они, конечно, не готовы это делать и не, и не будут это делать. Американцы еще готовы там продавать оружие. А украинцам, а немцы даже и на это не могут пойти, потому что, они, как я уже говорил тоже много раз, психология у европейцев современных, она такая пацифистская, она такая феми феми феминистская, что ли, феминистическая, много женственная. Они считают, что худой мир лучше дружбы ссоры, лучше любой ссоры, и ну, как что бы ни было, главное сохранять спокойствие и ни в коем случае не распускать члены с руки. Поэтому они, конечно же, к какому-то силовому противостоянию не готовы. Но они могут экономически Россию торпедировать. Игорь, я помню, что вы сегодня ограничены во времени, мы договаривались на определенное время для нашего интервью, но напоследок я все-таки задал бы один вопрос. Я помню, что вашу организацию, которая действует в Германии, признали нежелательной организацией. Вот какое-то развитие есть вообще этого сюжета и чем вы занимаетесь сейчас? Ну как? мы понимаем... Дело в том, что мы и раньше понимали, что мы нежелательны в, собственно, путинской России, да? Мы Кремль нас не любит, не хочет. Но сейчас это как бы институализировалось, да? Теперь мы официально признаны. Значит, ну естественно, что мы не ведем никакой деятельности в России и не сотрудничаем ни с какими российскими людьми, которые в России живут, чтобы никого не подставлять, я имею в виду, наши. Мы занимаемся сейчас разными проектами в Германии, и, собственно, мы надеемся, наша организация, лично, все-таки дожить до такого времени, когда это бредовое, идиотическое решение путинских властей будет отменено, а те люди, которые его принимали, наряду с другими такими карательными полицейскими решениями против оппозиции, против гражданского общества, против независимых независимых правозащитников и так далее, и так далее. Но Те люди, которые вот принимают такие решения, они просто сами ответят перед законом за свои противоправные, как я считаю, действия. Ну что ж, будем надеяться на то, что это все-таки будет, и будет не так уж не скоро. А с вами были Игорь Эдман и Данил Константинов на канале Форума Свободной России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Большое всем спасибо и до свидания. All mm right. -hmm.